Я стоял за барной стойкой и подтягивал мутную красную дрянь, на бутылке которой было написано «Красное вино». Не, это не вино. Это спирт с ароматизаторами виноградного уксуса, который местные торгаши пытаются втюхать нам вместо качественной продукции. По мне так лучше водка, она от радиации тоже неплохо лечит. Бар «Пьяный бюрер» был относительно новым заведением, Хоть напитки здесь и не очень, зато только тут можно было недорого обзавестись хорошей снарягой. Оставив на столе недопитую бутылку, я направился к бармену, чтобы сбыть небольшой хабар, который я раздобыл в эту ходку. Слышь, Зуб, дай-ка мне 5 коробок бронебойных ККМ и две обоймы КПМ. А бирюльки? Извини, брат, понимаешь, у меня договор с Сидоровичем, он мне кое в чем помог, по а мне должок, сам понимаешь. Он с угрюбым видом развернулся и потопал в подсобку. «Стой! Я тут пару чейзеров и обрез раздобыл. Возьмешь?» «Спрашиваешь, у меня последний чейзер вот-вот забрали». На его лице расплылась добродушная улыбка. Видимо, я поднял ему настроение. «Вот, держи заказ. И еще». Он заговорщицки подмигнул и указал на дверь, которая вела на второй этаж. Мы поднялись наверх. Слышь, мне тут один детектор новый подогнали. еще никто не пользовался даже. Хочешь купить? Недорого возьму. Достойная вещь. Сколько? Штука. Как для постоянного клиента. Вообще, я бы его за две скинул. Но ты человек хороший, порядочный, хоть и сталкер. Бери. Ладно, тогда возьми мой медведь. Все равно барахлит зараза. Я взял детектор и засунул его в нагрудный карман комбеза. Эй, сталкер, тут девица одно есть. Хочешь подзаработать немного? У меня времени в обрез, давай быстро. В общем, расклад такой. Как раз в деревуху Сидера направляется один сталкер что у него там такого важного, я и сам точно не знаю. То ли у него артефактов выше крыши, то ли документы какие-то, понятия не имею. Моя задача — найти исполнителя. Но твоя сам знаешь, не зеленый дурак. Э-э, ты тот из себя командира спецбатальона-то не строй. Сам ни черта не знает, а раскудахтался. Ладно, ладно, не заводись, ты лучше послушай. Значит, как ты сам понимаешь, до деревни он дойти не должен. Но уж не дурак. Надеюсь на это. Сколько за работу дают-то? Э, не, приятели, сначала лучше присядь, а то стоишь как не свой. Слышь, Зуб, от ответа-то не увиливай. А ты все равно сядь. Знаю, что говорю, не первый год в зоне с такими, как ты, работаю. Я снова сел. Затем я услышал такую цифру, после чего резко зауважал Зуба за проявленную перед этим смекалку. 50 штук американских рублей. Сколько, сколько? Что там? Пей, не пожалеешь. Ну, берешь работу. Оплата ведь хороша. Ох, как хороша! Условия получения денег. Как всегда. Половина сначала, половина после выполнения задания. Фотоснимок искомого объекта? Личность. Я думаю, трудновато с ним будет. А я думаю, что все как раз таки наоборот. Почему? А ты сам рассуди. Сидит он в своей конторе, торгует, покупает, продает. Понимаешь, к чему я клоню? Вроде да. Но не пойму только, зачем на него такую охоту устроили. Ведь в зоне, как я понимаю, он не такой уже и профи. Но тут уж чего не знаю, того не знаю. Ладно, уберу я твоего Дмитрия Сергеевича. Координаты объекта, надеюсь, уже на ПДА? О, да, да, как полагается. Ну, бывай. Все равно мне уже идти пора. Бывай, бывай. Кто это с тобой, приятель? Да это... Ничего, ничего. Не беспокойся, иди своей дорогой, Сталкер. Как знаешь. Я тихо шагал по тропинке, усеянной недавно опавшей листвой. Достав из прикрепленного к поясу небольшого кожаного мешочка несколько болтов, я быстро определил границы сравнительно небольшой электры, которая преграждала мне путь. Медленно обходя аномалию, я уловил какое-то движение в ближайших кустах. Из кустов на меня высунулась мордок света Волга. Медленно вытащив из кобуры ПМ, я направил ствол в сторону мутанта. Волк смотрел на меня таким взглядом, будто не понимал, где он находится и вообще, зачем он здесь. Обычно эти твари, увидев человека, сразу нападают, как говорится, даже не спросив. Но этот был какой-то особенный. Не став долго размышлять над странным поведением мутанта, я вступил в спуск. Спустя три выстрела волк упал. Из его головы струились три фонтанчика крови, образовывая на земле солидную лужицу крови. Тот самый шелест, но уже сзади. «Твою мать, ну сколько же вас здесь?» Как бы в ответ на мой вопрос, из кустов высунулись морды еще двух волков и одна слепая собака. Первый волк ступил на поляну. Шагал он, шатаясь из стороны в сторону, чуть не падая. Мне сразу представилась картина. Сидят у костра пять волков, глушат казаки и воют что-то явно из блокнивого репертуара. Слух уловил рык впереди. Рука автоматически сдвинулась на несколько сантиметров, сжимая рукоять трофейного пистолета. Первым на меня напал один из волков. Прыжок, четыре одиночных выстрела, и противник лежит с перебитыми лапами, студя и выворачиваясь от терзаемой его боли. Опнюхав своего товарища, отдающего душу своему собачьему богу, еще один волк, понаближительно фыркнув, и с той же походкой, что и у его двух предыдущих собратьев, двинул по направлению ко мне. Аналогичные действия с моей стороны. Так, сталкерская меткость еще не истекла. Я поглядел в сторону еще здорового слепца и чуть было не заржал от увиденной картины. Да, день явно начинался на юмористический лад. Пес сидел на точке под номером 5 и нервно дергался, будто у него случился припадок. Пес обратил свою отвратительную морду ко мне так, словно я был причиной того, во что он вляпался. А вляпался он конкретно. В принципе, жадинка это почти безвредная аномалия, но ее действие заключалось в том, что она приклеивала к себе все, что находилось в радиусе ее действия, которое иногда достигало более чем 2-3 метра. Смотрев по сторонам, я больше никого не заметил. Видимо, слепая собака решила не следовать печальному примеру трех своих предыдущих собратьев. Теперь надо добить живых. Я никогда не питал особой радости к убийству, даже мутантов, поскольку я вообще миролюбивый человек. Зона пока еще не пустила во мне свои радиационные корни насквозь пропитанные злобой и предательством. Человека она могла лишь только направлять на ложный след неистинного пути который вскоре приводил всех ступивших на него к известной всем старухе с косой, собирающей свою кровавую жертву каждый день, буквально каждую секунду. Дуло пистолета уже нацелено в глаз первого волка. Быстро, Еще два! Ну все, теперь с этой группой покончено. Так, надо быстро сматываться отсюда. Через несколько минут все окрестное зрение будет здесь, чтобы начать свою кровавую трапезу. фразы, подумал я. Ведь еще в далеком детстве мама учила меня. Не убей, ты же не убийца. Да уж, не убийца, с грустью подумал я. В зоне без убийств прожить вообще практически невозможно. Это только болотный доктор умудряется на глаза мутантам не попадаться. Но деньги. А что, собственно, деньги? За периметром мне все равно делать нечего. А без артефактов я вообще еще ни с одной ходки не приходил. Подумав об этом, я погладил свой новый контейнер на 10 ячеек, висящий у меня на поясе. По моим расчетам, хабар, находящийся там, менее чем тысяч на сорок, вообще не тянул. Кристалл, золотая рыбка, душа, радуга, кровь камня, капли, слизь, вспышка, медуза. Да, такого улова у меня уже года три не было. На холме неподалеку показалась человеческая фигура. Нет, решено Не буду убивать его Ничего мне он не сделал Все, точка Но лишний раз оглядеться никогда не помешает Я припал к оптике моей СВД Хорошее оружие Ни разу меня не подводило Недаром меня ловкачом прозвали Это был тот самый мужик с фотокарточки Которую мне недавно показывал зуб Разве только щетины на подбородке Стало побольше И видны синяки под глазами Видно долго уже на ногах Палец машинально лег на спусковой крючок. Напрягся. об оружии и рюкзаки, и не об аномалиях, я нес по зоне, будто мутант, спасающийся от выброса. Ковло, дай тушенки сюда Да, ну ты и жрёшь А чё прям привал плем, же? Привал и привал, так что, если привал, то обязательно нажираться надо? А чё, хавать-то всё равно охота Ай, что с идиотами говорить? Ты ему про аномалии, он тебе про хабар Ничего не понимает, пока кровосос за жопу не цапнет Ага, точно!